классическая Рига 103 с кожаными боками в разобранном виде вот внутренности стандартные как видите на УКВ шнурочек есть а на ДВСВКВ.. Оборван шнурочек настройки. Вот показываю. Вот диапазон УКВ включен. Попробуем, что можно поймать. Это на Аристотеле и ученых. Совершенно правильно. Но, казалось бы, можно здесь подумать, а не является ли Альберт Великий сторонником Сигера-Брабанского? Ну да. Конечно, как бы две истины. Но вот все-таки явно вот совершенно другой подход. Альберт утверждает, между разумом и верой нет да противоречия. Нет, Я обращаюсь к Аристотелю или к Гиппократу не потому, что в Евангелии или у Отцов Церкви написано чушь, а потому что в Евангелии и Отцов в Церкви об этом не написано ничего. восхищаются тем как они удается сохранять равновесие это какая-то первая ступень к достижению измененного состояния сознания Вы имеете ввиду танцы танцы да ну танцы зачастую до да, многих регионов. Да. меня зовут александр Если счастье, ходя счастье, почему его него никак не уловись? Капец в то, что благодаря этой дезинформации русские получили немалые дивиденды, и они вернутся. Вот. 72 очка у Йохана Сабэ 358 были объединены в некие такие гильдии, которые качества, например, там. Комедия радио и телеканал ТНТ представляют. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Вот и все. Весь у кого диапазон.